Здравствуйте, с вами Александр. Хочу показать вам очень красивый немецкий поселок. Точнее, поселок это наш, но раньше он был немецким. Черепичные крыши, дома, такие все красиво. Я думаю, что это должно быть интересно. Это поселок Переславская. Находится между Калининградом и Светлогорском. Посмотрите, вот какие крыши! Это им очень много лет уже. То есть это до войны еще делалось. В каком состоянии это все сохраняется? Это просто удивительно. Ведь это просто поселок, то есть это деревня, это не пригород города. Здесь здесь живут в принципе деревенские жители. Смотрите, ну как шикарно просто. Просто идеальный порядок. Ну да, дорожка не очень, Ну в целом, если бы еще дорожка была бы нормальная, то ну, это уже была бы Германия. Здесь брусчатка еще осталась. Наверное, это очень необычно видеть для людей из, из остальной части России. Такие домики, такие крыши. Да и у нас в Калининграде немного, на самом деле, э, сохранившихся домов. Много, много, но не переделанных, вот, чтобы вот так много было с черепичной крышей. Их достаточно немного. Видимо здесь администрация поселка как-то вот она смогла именно вот сберечь вот эти крыши, потому что как так получилось, что они их и шифером не закрыли, а именно ремонтировали и оставили так, как оно было. Прямо можно экскурсии сюда водить в этот поселок.